И, собственно, всем привет, дорогие друзья, с вами Фромдей. И мы сегодня начинаем играть в игру Game of Tekken. Вроде так, да. Ну, в эту игру, я честно скажу, я играю первый раз, просто слышал там, ну, вот, прикольная игра. И вот мы начинаем. Так. Давайте выберем вот такого. будет так. Ну, компанию назовем. Я... Я даже <стук> не знаю. Э -э Ой, капсулок. <смех> <смех> Нет. нет uh, yeah. вот так вот блин uh. ого uh. Так, продолжить поддержка ну окей так создать новую игру Бебе. -бе -бе. я знаю я, ну, я короче я повторяюсь я уже смотрел по этой игре вот, так давайте назовем у нас военный боевик платформа г 64 далее да ну не пишите мне в комментариях что ну я это знаю геймплей так ну и что ли, вот так поставим движок. Бебе, бебе. Давай, давай, давай. Так, дизайн уровней вот такой. Интеллект, ну такой. Диалогии, мало надо. Ну ч ты голову чешешь? Оу. Звук. Отличная графика. За этих бегунков там чуть ли на много оценок могут понести. Блин, 6 бангов. Так сейчас ждем пока баги уберутся уничтожить можно ну понятно ачивка. Ба-ба-ба Так, фэнтези Так Оу Какие маленькие оценки Пятерки походу все гейм Hero. о вот Алгеймс, Games, все это мой любимый о жопс так понятно тут есть несколько офисов блин чтобы меня лучше слышно я вот так вот сделаю 42 фаната тут короче второе офис большое это гараж первый офис так банально исследовать ладно жизнь FautHo! Faut weniger dans l'un, sinon je vois Claire au fits. Еще Симс, это Симс. Ой, Гарси 4. Движок не нужен геймплей. Тоже. Ну, историю вот так. Там, ну, в, жи в жизненных симуляторах та история, в принципе, вообще не нужна. Теологии вот там много говорят, дизайн уровней, интеллект такой. Это, короче, типа Sims. Блин, багов много. Графика крутая, дизайн мира. Ч ⁇ Ой-ой, сколько багов, сколько багов! очень так, убирайтесь в банги. молодцы о, новый, новый рекорд давай, Петрович, работай вау полегче, полегче хотя, наверное, нет, получше, получше я знаю, что жизнь и симулятор — это отличное сочетание. Гонки давайте. Что такое игровая история? Я, короче. Надо, да да да да контракты, контракты. Контракты. Ну так. Б. Не, не. не хочу контракт. Со второго офиса будем понять контракт. Так, гонки. Не знаю, типа, симулятор, гоночный симулятор. Дальше, давай. Геймплей, такая история не нужна, движок. Нинвенту, ну по понятно. Так, дизайн уровень. Уровней так, диалоги не нужны. Интеллект. Такой. Что-то у нас фитманс вообще долго с продаж снимается. офигенный должен конечно в гонках там баги баги баги баги сколько багов убирайтесь убирайтесь убирайтесь давай Петрович ты сможешь он у меня нового есть я его Что, непонятно что ли говорю тебе давай десятку ой все алгейм самый тупой раньше мне восьмерку поставила сейчас фигня когда игровой... игровой движок можно научная фантастика исследуй петрович исследуй. Тест. Да. Не очень-то она мне и нужна. Серии тун будет где-то по... Привет, Петрович. Мы являемся создателем гейм-дефтеком. Хотел бы поблагодарить вас за покупку нашей игры что нужно. Спасибо. все эти будут где то вот по 30 минут конечно это вот остальные я видел что по 15 минут снимать ну я такой сейчас мы уже 12 минут снимаем 40 секунд Полно было. ну короче создаем новую игру так сначала тимачку выберем а! а вот ой нет давайте Средневековье РПГ-64. Да. Давайте. За... Элдор. Скроус. Так, как там это? Так она да, ну просто Скоро она Правда выйдет, я это знаю 2D RPG, супер Рок Legacy 2D RPG Движок Нафиг да? Кеймплей, ну такой История В RPG это какая-то история Чуть-чуть как должна быть Особенно в Zelda Scrolls Баги, баги, баги, так диалоги, ну чуть-чуть дизайн уровня RPG средневеков, интеллект тупые они все средневековье конечно. Блин, я не, что я нажал? Я не увидел. Ага, я им сейчас врежу. ажиотаж 7 да вы издеваетесь красивый вообще 9 а 10 11 вообще 12 сейчас баги давай валите в баги оценки минимум как точнее Тест. Не очень-то она мне нужна. О, новый уровень тут. Так. Нет. Куда? Только романчик. Мне уже так много. Давай. О нет, оценки-то нормальные. Жаташ, блин. Десятку, давай... Давай десятку, десятку, десятку. Может, Жаташ, это хорошо? Я, я правда, не знаю. Ой, блин, извините. Я вот, правда, чисто не знаю вы это видите, да, это видите вы. Так. Работа. Давай ты сможешь, Петрович. Давай быстрее, быстрее. Эх, ты в голову чешешь? Все, молодец. Не успею. 5000 потеряли. Нет. Ладно. Новый игру создадим. Так, будет игра. Сначала темачку будет. Космос. боевик Платформа. А тест уже есть? Ну, давайте одну тест. Так уж и быть. Зелберс Кроус. <laughs> Тест так. Космический боевик. Эээ. Звзд. Ой, блин. Я правильно написала? Не знаю. Звздный космос. Потом надо делать. Так движок, такой геймплей, история. Вот сколько истории. Двести три тысячи нормально. Голову не тиши, пожалуйста. Диалоги нет. Интеллект такой. Ноль богов? А, нет. Блин, на карках один баг. Так, графика такая, звук офигенный замера. Всего лишь два бага. Надеюсь, крутая игрушка. Нашла новая игра. Десятку давай, пожалуйста. Девять. Десять, давай. Все, сейчас мы будем крутыми. Игру давайте тема. 4. так и урокам будет называться я не знаю пофиг я, я. так водограф симулятор ой баги баги баги баги так диалоги вот диалогов много там же типа сетевого я пытаюсь создать интеллект уже 20 минут идет 20 минут 22 секунды где дизайн мира у нас? Нормально. Так, дизайн мира такой нормальный график. Звук, да зачем? Он? В симуляторах таких вроде нету. Звука суперского. Багов очень много. Убирайтесь. Давай. Так, отзывы. Ой, вс, не буду больше симуляторы такие создавать. Ну, нормально. Геймхер. Довольно плохо. Супер отзывы тематика спорт, жанр, симулятор, кинг Что-то на я коляк на тест. Так, начать разработку. Ну, геймплей. Очень истории нет. Движок такой нормальный. Диалоги нет, дизайн уровень хороший, интеллект тоже. Вот багов много. Курашка, звук немножко. Давай, давай, давай, давай, давай. Так, так, так, так, ой, йо, йо, йо. баги. Скорее бы о, понятно. хотя бы нормально. О, наконец-то. Вена, да, на фигня. Смотрела там вообще так фиговая на нее ингры создавайте, вот я не понимаю. 24 минуты 22 секунды идет. Геймпад вау. Так, давайте назовем. Так. Нам на все хватит, я думаю. Да. да. Ч ты голову чешешь? Пока ты голову чешешь, это нафиг ты мне нужна. Мне нужен гейм. Какой-то, короче, тетр служил. Я уже забыл, как он называется. Ну, что-то на гейме. Тут... Тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, Вс ⁇ Вау. Непонятно. Это же... Студия, студия. Так, тематика файл приключения. Нет, платформа сначала. Давайте на тест выпустим. И будет у нас игра. Джест, Джестриал, Фокс, бебе Би. Так, вот такое вы чё, 30к конечно, конечно же, конечно же. Так, движок. Да. Давай, давай, давай. Так, еще мы будем так три минуты играть. Ну ладно, примерно так. Диалоги есть, дизайн уровней. Ну оставим. Интеллект. Фэнтези. Баги, баги. Дизайн мира. графика супер звук ну и чё че? четыре три а три два один есть что на новый уровень больше? Да, есть. Джойстик уже. Ну окей, следовать. О, oh. геймпад. Чего? Понятно. Короче, на на у нас, ну, в смысле по реальным оценкам у нас на четверк. Сегодня я выпущу еще одну серию, ну это сто процентов. После этой, конечно же. Так, чуть-чуть осталось. Ну. Исследовать. Два аудитория. Так. Понятно. Исследовать. Джостик, коза или мышь? А мышка, блин, ну я думаю, что что за мышь? Ну все, сейчас доследуем. На этом и закончим. Ну, если вам понравилось, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А с вами был From Day. Всем удачи, всем пока.